Итак, как по-вашему, существует ли зомбирование в SEO-маркетинге? На мой взгляд, абсолютно точно существует. Почему люди, которые вроде бы взрослые, вроде бы имели какой-то даже статус на работе, попадают в SEO-маркетинг и очень часто говорят такую совершенную ерунду, как там, «я работаю в лучшей компании». Это единственная возможность, которая там, может изменить жизнь. Там, у меня образовательная методика, по которой меня обучают, она самая лучшая, вот только в ней выращиваются миллионеры. Меня зовут Зайцев Алексей, и я насмотрелся на огромное количество сетевиков за 20 лет активной деятельности в маркетинге, которые несли подобную чушь. Давайте мы разберемся, почему так происходит, потому что, ну, мне кажется, что важно вообще оценить, кто перед вами сидит, да, что это за человек, что это за сетевик какая из него польза, ну и, собственно говоря, какой из него вред. Первый и важный момент в стил-маркетинге зомбирует на мероприятиях. То есть, к сожалению... А вот эти мотивационные тренинги, где люди вдохновленно рассказывают истории, где люди плачут, где постоянно происходит прокачка зала. То есть есть такое понятие, как прокачать зал, то есть намотивировать пришедших людей, чтобы они активно работали. Всегда после подобных событий люди ведут себя как-то немножко неестественно. Ну, например, самый вот банальный пример, там моя компания самая лучшая. То есть, ну, бывает, что встретился один коллега, ну там, одной фирмы, там, я не знаю, он работает в одном офисе, другой в другом. Почему одна компания самая лучшая, другая не самая лучшая? Да, то есть, ну, неужели есть самые лучшие автомобили? Да, кто считает, что самый лучший автомобиль, допустим, там это Камаз, или кто-то считает, что это там Audi, да? То есть, есть машины лучшие по каким-то показателям. Toyota более эффективна в определенных вещах, да? там, Mercedes э, совершенно для других вещей. То есть. Принципиально важно понять, что нет лучших компаний, нет самых компаний компанистых компаний. Есть просто какие-то ложные убеждения, которые людям почему-то сверху спускают на как, как, как стадию, да, и люди начинают какие-то неадекватные вещи говорить, причем нормальным окружающим людям. То есть человек, когда смотрит на взрослого, внешне взрослого человека и слышит от него детские выражения, он не хочет приходить в маркетинг, потому что ну, это как-то ну глупо, что ли, да. То есть ну, маленький ребенок, понятно, говорит, моя мама самая лучшая, мой папа самый лучший. А когда речь идет о компании, ну, даже вот банальный пример, встречаются два сетевика и один говорит, что вот у меня компания самая лучшая, потому что. ну то есть а другой, видимо, специально выбирал компанию похуже. То есть, видимо, как-то это специально происходило, чтобы вот кто-то был вот в превосходстве. Но тоже же чушь, да? То есть, безусловно, есть и точно так же сетевые компании, у которых есть показатели, уступающие или превосходящие другую фирму, да. Какие-то компании более эффективны на короткое время, через 2-3 года в них вообще не актуально работать, какие-то компании более эффективны на длинную дистанцию, чтобы создать себе доход и жить припеваючи. и это совершенно разные маркетинги, это совершенно разная стратегия в переговорах совершенно разная стратегия развития команды будет да потому что там если я работаю в длинную, да, то мне важно, чтобы мой лидер э, там, остался со мной на как можно большее количество лет. Потому что он через 2, 3, 5 лет становится для меня потом, ну, значительно ценнее. Потому что это и объем, и количество лидеров, и не новый человек, а постоянный. Да, то есть это очень важно. В следующий момент моя продукция самая лучшая. Помните, появился iPad, и масса появилась аналогичных продуктов iPad. Да? Появился э, значит, э, там, телефон там, вот эти часы да, появились и масса производителей стали производить часы и лучше, и дешевле и доказывает, что это будет там, более эффективно в каких-то моментах. Почему люди, которые попадают в сетевой маркетинг, почему они попадают на мотивационные мероприятия и для чего их учат таким вещам, таким странным выражением, для чего их убеждают, что вы находитесь в лучшем месте, в единственном месте, и вы только с нами спасешься? Это на самом деле очень похоже на какие-то сектантские темы. Да? То есть, когда вот только с нами спасешься, значит, не с нами ты его. Ну, брондук то есть это такая мне кажется что как только эти вещи вы слышите на мероприятиях нужно как бы завязывать с этой компанией. почему потому что это говорит о том что людей уже начинают убеждать в том что но ну, для людей ну, как бы по логике так очевидно. Если они выбрали эту фирму, то им она нравится, она для них близка. А еще сверху дополнительно там, масло масляное добавит, что вы еще и в лучшей компании. для чего? Убедить людей, чтобы они по сторонам не смотрели? Или убедить людей в том, что все остальные враги? Ну, то есть какая-то чушь. Поэтому, как только мы попадаем на общение с человеком, у которого лучшее, лучшее, лучшее и единственное, это говорит о том, что человек прокачан каким-то мероприятием. И это потеря качественных людей. Потому что нормальный человек понимает, что не существует единственной правильной возможности, единственной э, хорошей компании лучшего продукта, но ну, если мы возьмем, там, косметику, бады а, или что-то еще, то есть, ну, не, ну, не бывает, единственное, то есть, есть масса конкурентов, которые делают хорошие вещи, просто масса, кто-то, безусловно, делает некачественно, но в целом, стремящиеся к превосходству таких компаний масса, они делают великолепный продукт на уровне, и, к сожалению, в тех фирмах, где продукт не стоит этой цены, где он уступает по качеству, необходимы вот такие обучения когда человек покупает продукт для того чтобы закрыть баллы закрыть свои там голове очки секунды в конце месяца или когда продукт идет естественным путем по его структуре это совершенно разные вещи то есть человеку который покупает в ради баллов нужно объяснять что ты ну на самом деле ты не дурачок ты делаешь правильные вещи потому что находишься в лучшей компании то есть человек немножко зомбирует и вот в этом опасность, что это не равно обучение. То есть это просто обычный а, спуск мотивации. Поэтому как только мы подобные вещи слышим, я бы вообще просто завязывал с этой темой и посмотрел бы по сторонам, потому что надо ну, абстрагироваться вообще от стил маркетинга, взлететь над, над разными компаниями, посмотреть, что происходит на рынке и понять, что ну, то, в чем тебя убеждают, это не всегда единственный верный вариант. Я много видел, правда, людей, которые работали в лучшей компании, а этой компании там спустя 2-3 года не, не, вообще не существует. Ну как так? То есть И при этом человек искренне в это верил. Потом он уходит из тел маркетинга, ведь он уходит из лучшей компании, на обычную работу там или в бизнес. И почему он уходит не в другую сетевую компанию, где более интересные условия, где более качественный продукт, ну адекватные цены, лучшее обучение. Ну, такое может же быть. Правильно? Если мы такое допускаем. Почему тогда он уходит на основную работу? Потому что его убедили, что ты был в лучшей компании. и Ты был в единственно правильной компании. То есть человека ну как бы немножко закрывают, им управляют и делают его чуть-чуть глупее для рынка. И он вместо того, чтобы, имея навыки сетевика, превратить их реально в, в сеть, в объем, пересмотреть свои взгляды, найти себе достойного наставника, он просто вот уходит, поникший на работу, какие-то проекты, и при этом он вспоминает свое вот это возбужденное время, когда у него, ему было в системе маркетинге хорошо, потому что он был в лучшей компании. А ему было хорошо только потому, что его качали, мотивировали, вдохновляли. Поэтому, уважаемые господа, я вообще категорически против подобных возбуждающих мероприятий. Это связано не с тем, что э, там, это как-то вредно или опасно. Это просто некрасиво. То есть в нашей индустрии можно вести себя достойно. Можно не говорить чепухи можно взаимодействовать и дружить с конкурентами, да, с людьми из других сетевых компаний. Можно делиться полезными вещами и со своей командой, и с кем-то другим. То есть я считаю, что сетевый маркетинга это отдавание. То есть вы получили какие-то знания, наработали их, да, и вы делитесь. Но когда а, вот, начинается какая-то изоляция, это уже какая-то мутотень. Поэтому если ваши родственники попали в лучшую компанию, ну, надо там их аккуратно оттуда вытаскивать. Если вы сами попали в лучшую компанию, ребят, пересмотрите свои взгляды, будьте немножко мудрее, потому что, ну, такого, ну, не бывает, да? то есть это, ну, надо просто как-то вот принять, что вот есть, там, Samsung, там, Apple, там, и другие производители, там, телефонов, например, да, и у всех есть свои топовые преимущества, у всех абсолютно Ну у кого-то цена у кого-то там качество у кого-то камеры у кого-то что то другое не бывает вот всего самого-самого как только вы эти вещи слышите вот это для вас сигнальчик к тому что нужно вот отстраниться закрыть вообще эту тему и никогда подобные вещи не рассказывать своим знакомым потому что нормальные люди когда это слушают думают, ну, какой дебил когда он замолчит когда он вообще успокоится со своим сетевым маркетингом вот я с ним разговариваю вот я вам уже сказал, 35 раз нет. И он все время разговор, вот все на одну и ту же тему, как у них история по продукту, по компании, и все на одну и ту же тему. Вот реально для людей это перегруз. Давайте уважать людей, которые не занимаются нашим бизнесом. Давайте уважать тех, кто нас окружает. Давайте сделаем так, чтобы мы были представителями достойной профессии и делитесь чем-то полезным с людьми. Помогайте, давайте какие-то рекомендации. Не только нужно пичкать людей своей темой. Потому что ведь есть люди, которые, а, там, я не знаю, занимаются вышиванием. Вы же не обязательно у них покупаете. Вы же можете покупать совершенно другие какие-то там себе там, носки, например. Да, там, есть люди, которые там, занимаются дизайном. Не обязательно вы только у них заказываете дизайн. Вы же можете заказать в другом месте. То есть, ну, поймите, что мы занимаясь сетевым маркетингом должны расти по профессионализму а профессионализм равно адекватность плюс сила то есть силы это наши результаты а адекватность это необходимость для того чтобы взаимодействовать с нормальными людьми потому что если мы этого не научимся то в структуре у нас будут одни ненормальные давайте уважать свою структуру и разрешать классным людям приходить к нам в команду если вам понравилось мое видео ну, я приглашаю вас к себе на канал, это разумеется, ну, собственно говоря, никак не без этого. Если вам интересно личное общение со мной, какое-то взаимодействие, возможно, сотрудничество, под видео есть ссылка на мой WhatsApp, поэтому с удовольствием чем-то с вами поделюсь и буду рад общению. С вами был Зайцев Алексей, до встречи, пока-пока.